И всем привет с вами я Максим Шатович и сегодня мы играем в Майнкрафт. Так, пишем не ладно, посмотрим. О, Чел. Так, давайте убьем его. О, голенький. Хм. Голенький. А ничего, что у меня такой меч? Неловко получилось. Короче, всем пока. До свидания. Увидимся сняли шамидоники. Всем пока.